Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Пугачева Наталья, я психолог, преподаватель астрологии Базы. Я для вас записала маленькую серию маленьких экспресс-прогнозов для каждого господина дня на 2020 год, на год металлической крысы. И в этом видео я дам небольшой такой прогноз для людей, у которых господин дня, элемент личности, ядский металл или инстинкт металл ну что дорогие друзья приходит год как вы знаете металлической крыса то есть приходит в небесных стволах металл металл является для естественно для такого же металла для янского металла если у вас господин личности янский металл является Другом, друзьями, а вот для иньского металла грабителя Называется грабитель богатства вроде бы страшно. И мы давайте сейчас разберемся, действительно ли так страшно. И действительно ли так этот металл не нужен синь? Синь это иньский металл Помимо металла у нас с вами приходит вода. Вода будет для вас самовыражением. Самовыражение мы уже говорили, что это таланты это возможность показать себя миру это возможность проявить себя ну и это конечно же действие. итак для вас будет возможность приобрести новых друзей новый социум и действовать возможно действовать по-новому для янского металла приходят, как я уже сказала друзья это люди которые могут вам помочь а могут вам мешать конечно все зависит от карты если у вас и без того уже много янского металла если у вас карта и без того холодная холодная это когда в карте и так много металла воды и мало или совсем нет огня Потому что огонь, он очень нужен, очень полезен не только для металла, но и для воды, которая приходит. В воде тоже нужно согреваться, ей нужно течь, она должна быть жидкая. Без, без огня эта вода становится замерзает, и она как бы меняет свои свойства, свои функции. То есть ваши действия могут быть неэффективны. Год холодный, карта холодная. Если карта теплая, то уже другая история, и вполне возможно, что приходящий год может много принести хороших и э, нужных для вас перемен. Итак, для э, генов приходит, приходит, э, приходят друзья, которые в зависимости от вашей карты будут хорошими или плохими, но приходят социум. Женщины, вообще мы, честно сказать, мы, женщины, не очень любим знаки, похожие на нас, потому что для нас это часто бывают соперницы, то есть приходят такие же, как мы, и пытаются встать на наше место. А для синь, для которых приходит, для инского металла, для которых приходит грабитель богатства, на самом деле не такой уж он страшный и грабитель. Давайте разберемся. Почему синь должен любить своего грабителя богатства? для Что такое синь? Синь ⁇ это маленькое золотое украшение. Ну, давай, если уж будем говорить про что-то колющее, режущее, как мы обычно говорим про металлы, то это маленькие золотые ножницы. А деньги для металла ⁇ это эм, стихия дерева. И легкие деньги ⁇ это цветок. Инский, э, инское дерево ⁇ это цветочек, который ножницы могут легко срезать, легко себе добывать, и легкие деньги так легко к ним приходят. А вот э, деньги, которые они зарабатывают, стабильное богатство, это янское дерево. Что такое янское дерево? Это большой, огромный дуб или огромная вековая сосна. Что могут сделать маленькие золотые ножницы? С дубом ничего. Они могут, конечно, мы можем долго точить этот дуб, в итоге ножницы быстро затупятся, сломаются, а дубу будет все равно. Итак, без хорошего топора срубить дуб невозможно. Топор у нас ген, который приходит. Значит, для э, иньского металла приходит год, который может помочь срубить огромное дерево денег. И, естественно эти деньги будут легче к вам приходить так что грабители для вас грабители богатства для вас для линского металла скорее всего будут полезными понятно что всегда нужно смотреть карты в каждой карте есть нюансы но вот по большому счету выглядит все в общем целом вот так для вас приходят полезные грабители богатства Конечно, приходит очень много энергии металла, энергии самовыражения, энергии самовыражения, и вода для женщин ⁇ это дети. То есть приходит, к вам приходит э, много энергии, которую можно направить на детей или на э, в, ну, вообще вот на эту область вашей жизни. Также к вам приходят э, для людей металла и крыса приносит очень хорошую звезду звезду академика которая поможет вам получить какие-то новые знания более легко и быстро будет усваиваться материал так что если хотели давно подучить язык иностранный самое то если вы хотели узнать получить какое-то дополнительное образование в любой сфере в классические образования или какие-то эзотерические или сфера психологии астрологии любая сфера как раз вот самое самое время начинать заниматься этим легко и быстро придут к вам эти знания они будут вам радость и будут хорошо запоминаться а, ну естественно и к деткам металлоин тоже пришла звезда приходит звезда академика и я надеюсь что они будут лучше учиться и радовать своих родителей в 2020 году